Всем привет, дорогие друзья! С вами блокчейн и сегодня будем продолжать проходить Мафию Definit Edition. В э, прошлой серии мы там У нас была перестрелка э, в отеле, там взорвали в отель, потом в храме там тоже э, перестрелка была. Так, -то, так такая вот в прошлой серии была офигенная. Да, сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает. А тех, кто не кушает, взять что-то себе покушать. Вкусненького. Поехали! Так. Сейчас у нас по сути должно. Да, нормально, все даже мятины нет. А, сейчас у нас должна быть по сути э... с ящиками что-то связано, я помню. Но наверное это не будет в этой, в этой серии. Это, наверное, будет следующий. Но ну, если может, а может быть вообще через две серии так тут вообще запутан. Ну, сейчас, ну, я помню, проходил, и там были миссии, там, типа, грузовик надо было угнать, Типа, ящики быстро загрузить, чтобы, э, там, не увидел мужик какой-то. И... Надо было на скорость, короче, загрузить и уехать. Там будет, похоже, тоже. Погоня будет, будет, такая, такая нехилая. Нет, Да как? Чуть-чуть дотронулся уже, вс, Чуть не сдох. Реально же чуть-чуть дотронулся просто. Да нормально, с перекрыли дорогу. Нормально дрифт. Я, я продрифтил. Я просто продрифтил. Что такое? чем сразу? все а -а, все Убивают нафиг. Как будто бы никогда не видели, что кто-то дрифтил. Хотя наверное нет. Только я могу дрифтить 30 гадак. Да, да, наверное, еще не дрифтили. Ну, может быть. Наверное, да. Скорее всего. Наверное, еще не, <смех> не додумались до этого. Хотя кто его знает, Может быть. И... Просто не знали такого стола. Может быть, просто резкие повороты и все. Хотя, наверное, дрифтили. Просто там по-другому называлось. дождь и вообще. и скорее всего он в этой серии будет со временем. Нет. То да почему? Я колесом задел. Пошел нафиг отсюда Я колесо задел просто. Колесо там должно вырвать было. А не я отдыхать. Чего он выкает, блин. Ему то какая разница. Он то там вообще не почувствовал даже мне колеса пропиты? Нет. кто мне колеса уже пробил раньше э, опять блин не чудил что-то так ну я знаю здесь поворот резкий такой ненавижу его я раньше всегда ехал дальше и врезался в этот конец что там конец дороги уже идет на да, ненавижу конечно так все приехали о, машина починилась. Давай, сама. Том! А да поехали, давай. Эй, эй! Осторожнее! Я же только высох. Ну ч, честно Да нет, он вроде бы не высох. Знаешь что-то место? еще бы. Мы уже забирали поставки с этой фермы. Ферма. А, там да? Нет ничего, кроме вонючего коровьего ну, дерьма. Ну, да. Сружим а бабло не и стали? даже не вспоте. Пиксельный резать. И мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. Реально. Он смотри, у нее руки пиксели старые тобой. Старая встречается. И Том пиксели. Начурка Уиджи, твоя ночная смена. Ну ты и тип Че? Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Ну да. Заткнись, поле. Ладно. Я просто шучу. классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. Да, так. Так надо было. Ну, да. А верну, может верну, быть и нет. Но при спинах что ему делать еще? Интересно, чтобы она могла поведать о своем старике. Град же был тем еще убийцей. Да? Я и не знал. Да может они все убийцы, в принципе она начала работать в бане то... практически с Наверняка слышала трое что Как это? Детский труд это запрещен. наших делах больше она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Да, как ты. Здорово. Тебе не придется и врать. Заодно и это. Можно на ней жениться. Зачем? Так женить, что ты мне об этом говорил. Вот черт. У нее были возможности лететь Я уже. Я должен ждать здесь, но его нет. Похудо их плохо здесь не тему. Да ладно, не сы в трусы, топ. Может он отлив не укрылся? Или дегустирует? Ага, дегустирует, пули. <связь> реально дегустирует, ее, свинец. Нормально. Да нет, его что-то там бибикаешь Сейчас распугаешь Ладно. еще его. Пошли искать. Ладно, пошли. У нас выбора нету реально. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался? я убью его клянусь то да его до этого убью, наверное, ты не успеешь Держи. на случай если фрэнк прав <laughs> так фрэнк реально раздам прав. пушки остальным решим что к чему иди вперед фрэнк глянь, с... фрэнк всегда прав Мы это правда тогда все давай побежали все чё 12 патронов нормально не могли не? Я даже их использовать не буду уж мне еще и рано а блин, по болоту мой бегать конечно не хочется все давай побежали о гроза офигенно по болоту бегать офигенно самое тут где ты прячешься мать твою да вот он вот он двигатель <кх> что-то приуснул немножко брось оружие ты первый у нас нет времени давай быстрее видимо придется конечно плохоху ну ладно но ну, наг я его прижал я куда ты его прижал тебя сейчас прижму. все прятаться некуда Ладно, перезаряжай Все, падает сюда. Что там валяешься? Все, никого больше нет. Можно идти, в принципе, все гулять, наверное. Сто-стой, я уже все. пошел ты... а, а, все еще так мало патронов. Давайте побольше. Хотя. Ой, ч прибежали? Стой! Это я, Топ! поле Ты почему так долго? Истался, Эми! нашел его? Пока нет. Нету. Только этого один из канадцев готов поспорить остальные тоже мордой в грязи лежат ну да такие есть вон они валяются Ч, вот, копы что ли это копы нифига себе откуда они тут это копы а че они тут делают откуда я знал я не видел значок ну реально. не сказали. Ну все. Платит Морелла. Ну да. Вот гнида. Ну в принципе да, он, он, и он и до этого был. Хочет. Ей. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда. Ну да. А что поделать теперь? А там по-моему патроны лежали. Портер патруль реально как-то не очень не я пойду по троечке поищу. должно быть из пограничного контроля а ну блин да не может быть такого. вот уже были патроны аптечка есть уже это плюс и патрончики вон а нет это не то совсем не то, чего я ожидал. Да, нет, тут кроме самокона и вот этого пива нету ничего. А тут ничего интересного нет. Опа, на Томса. Правда, под... патронов маловато, как? Ну ладно. Будет чем отбиваться. Так, куда идти? Давай туда. Тапики. Вамбар, давай Вамбар. Стань да я пока рано, надо туда посмотреть. что там, мой, что-то интересное здесь. О, здорово. А что ты застыл? Что? А что такое? А чё тут? А что такое? Все нормально же. А у меня сил 48. Ч там? А, Чрт да, Пограничный контроль на поводке у Морелла. Ну да. Так, по-моему, почти всегда было. Так, ч? Больше тут ничего нету, я смотреть особо нечего. Ладно, пока с пистолета, не хочу патроны тратить. Так, ч тут у нас? Выяснить, что случилось? Без... Что? Тебе О, пацаны вот, валяются, мой. напились опять. Кажется, мы нашли да, Сэм это вот они. Нет? Так нет. он живый, они живы а просто отдыхают. А -а -а. Да, может, Сэм та... тоже с ними валяется уже. Не исключено, это. полицейский пользу а, да, а хотя в принципе что я буду перестреливаться если нет На нафиг о цен давай стреляй нормально ой путь завалили бедный сэм бедный там отдача конечно вообще капец сзади Кто сзади а сзади никого нет. А, а, боже, не! Да нет, это нашего. вроде. Да где они? На, вот он. На, нафиг. А сколько их тут? Нафига я полицейский куль брал? Он вообще бесполезный. Ну нельзя стрелять. Все. да. Разведение в степени mm -hmm. ну, туда опасно <реклама> Да я в него стреляю ему плевать он... вообще <реклама> Не досталось <реклама> На нафиг Такое в укрытие заходишь, зачем? А, в укрытие он заходит. Ну и нафига. Это, Это все Это ему.. Слава богу. Давай к нему. Восьмезди. Все, что патронов, максималка. А патронов тут вообще нет ни одного. О, трактор, я помню такие тракторы. Это опять такие были. Я помню, он не едет нифига вообще. Да, я помню. А вы за мной бегать как дебилы? Идите, расследуйте там. Я просто патроны ищу, у меня их нету. Так, ладно, вроде бы все. Так, все, нормально, я патроны нашел. Давайте, открывайте. И там, наверное, и сидит, а? здесь прикройте нас они да кого-то меняете во всех кто появится на горизонте да они стрелять не умеют они, они вот полчаса убивали этих дебилов Пять человек не нормальных профессионалов не могут убить каких-то э -э школьников вообще капец какой-то более да вон на втором этаже он уже там и был в принципе валяется он отдыхает начали что они с тобой сделали? Ну, Пострели, я что. Что не видно, что ли? Что они с тобой да, сделали? Можно? Ну конечно. Сколько же крови. Нормально. Рабочий было. Нет. Нет, не думаю. Ладно. Ладно, ладно, ты только держись. Сейчас подгоню, так не у меня заражение я будет, крев. Эй, эй! Ты справишься, Сэм. Томи, останься с ним. Я мигом. Я мигом, скоро вернусь. А куда он пошел Ладно. Куда он пошел? За машиной, типа, за грузовиком, да? <связанная> Это да. Уже реально уже. Сколько можно за <связанная> Сэма Все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Ну да, после например, <связанная> в конце. Да бывало. И будет потом хуже. А, знаешь, говорю, дебилы, не умеют стрелять. они что там? Как они вообще? Зачем они тут стояли? Лучше никого не было. Наживка <связанная> просто стоит. Да попали, и убили уже. Кто вы? Я тут вроде бы один с тобой. Ты тут еще кого-то видишь? Ну, я понимаю, не надо ну, да, реально тоньше. А у не ⁇ тоже Томпсон. Вот так вот, нафиг. Все? Нифига. Он идет сюда, да? в курсе все они никто больше не лезет ничего страшного потерпишь конечно и еще ну ничего страшного брал че реально и что он смотрит ну видно все ранее не все еще их не хватало что делать и большему хоть помогать не Все, у них нет легалых больше Ща мы Блокофели бросали <эрролю> да Та что же за этого Замаройло, блин, все Нафига ты подбираешь? Отбирать плохо. Ч, все сдох, все. <laughs> я думал, Сэм сдох уже. Они а уже приехал Спел. успел. О, Давай быстрее. Тони и Дони тоже? Да. Да. <laughs> Потому что они не умеют стрелять. Ну Это зачем их вообще? Боня. Ну я же говорю, нормально, Бонни. Пока вроде держится. Я за ним. Смотри, оба. Ничего, сейчас кто-то выезжает, да? Копы опять едут, сто процентов. Да? Или нет? Я, блин, едем домой. Мне нужен доктор Полли. Ах, да, я вижу сами, давай держись. Ну, да, нужен. да Хотя нет, не нужен, зачем? Да нормально. Да, не сильно ранение. Тебе золотая. Ничего. Хорошо. Ага, ничего, вон уже спецназ едет. Нормально. Бронированная тачка едет. У нас еще гости. Нормально такие гости. Едем. Фига себе, гости. Я рядом сэм. Поищи еще там должны быть патроны. То у меня есть они. Они бесконечные, если что. Блин, а как я должен этого кинуть? Прямо Вы издеваетесь? Да как? Она же бронированная, это же не просто тачки обычные. Коповская. Там еще можно на да, Изи, они будут, кстати, вон Вот эти заводят на а вот как эти? Я вообще без понятия. А Эта дура просто огромная! Хера себе! Откуда у них такой грузовик? Ну да на ды были где-то. Я валю или не могу. А, все, да. Думаешь, Нет, конечно. Где Пошел нафиг. А как по нему фигарит? Ребят, все больше! Да нет, вроде бы только один. Это все убил. Я убил кого-то там! уже рядом. Как вы что там то да? Я уже выжил питание максимум! Ну да, Я это шкары какой-то. Который не едет. Ну что, скинули? Нет, конечно, он тебя быстрее поедет. Не знаю. С вцепились. Так да как? Понравилось! Уродли! Друзей все больше! Какие нафиг друзья не враги? Так да ну да как их тут поймаешь? Вцепились. И что делать? Ну они в сбоку, что я ему сделать? Я ему только за стрелять. Вообще. И, а, и что ты сделаешь? На мотике есть какой-то Да, на, нафиг. Красавчик, хотя нет. Еще упадем. Все, хана не выйдет Сэр, ты как в дом? ну в принципе да и были потому что тут капец полный происходит он взорвалась вообще а вы в курсе что там ваша машина взорвалась куда вы там бегаете Поезжай сейчас же! Все, развалились. Это у нас. У нас проблема. Да нет. Да. Нормально вы. Да, можешь. Сейчас Сэм сдохнет от этого. Я уже никого пользы не буду. Он такие перетрясли. трясари. У них еще и эта фигня, ну офигеть. Ничего пулемет стоит. Откуда у них 30-х годах такая фигня была? Она Я-то стреляю! Блин, сейчас машина в нашем взорвтся. уничтожен. А я стрелял там в машину. А ч я уничтожен, даже не взорвался. Ну, сзади что, плевать на это вообще. Ты не, И не Я прям по кошке стрелял. Все взорвал. Блин. Система накрылась. А у них же больше нету. Или они могут стрелять, да? Жалко, что тут не показывается, сколько защиту лобового. А вот у нее вообще там -то непонятно. Только у нашего грузовика и все. Печально. А что тут дед погас? Да зачем ты выкинул? Как? Я забыл, как целиться. так Вынеси Да это кью же, ну в смысле на кью? Как стрелять-то? Я забыл! Я здесь бросить! Нет. Чи точно? На. На, нормально ему поджарил. Что такое На, нафиг, взорвался. Блин, даже такой машины управлять не умеет У них шансов было намного больше, чем у нас Они просто не умеют вообще управлять и стрелять и ничего. Еще приехали. Нормально держись опять дождь идет, компец, бесконечный Тома. что ли? Вытащи Сама, я схожу разбужу доктора! А ч доктор Спид, у нее свет горит? а ч, доктор Спид, че там светит? Дох тебе поможет! навряд ли ему уже кленово так у тебя трижды в долгу Нет, четыре жды, не знаю Миллиард жды, потому что... Открывай! Открывай, Новый год! ломаем дверь Оли, что ты здесь делаешь так поздно я а почему? чем Простите, что поздно но с нами раненый. у нас нечастный случай да конечно Ладно, ну это да нечастный случай вас, ну, ты, ну подумаешь нормально Итак, так, так расстреляли почти ну случай что? обратно иди спать не осталось Ну, доктор, и так Но ну, я помню, как и из... мафии второй Генри такая же ситуация была. Но ну, ему ногу Эти, пробил только. И чё, ты, ты чуть не сдох. А я тут вообще смотри, бессмертный какой-то. Хорошо. Капец, Эй, Титан. Ты молодец, то Конечно, молодец. А ты нет, потому что ты не усвоил об этом. Грузовик взорвался, блин, уже. Ты не молодец. нормально миссион комплит тун тун да или нет вроде бы дайте улыбается нормально еще. а нет еще нет еще не до конца поезжайте к дому сары еще блин типа я у нее там живу что ли да наверное. Ладно, поехали так, хватит бипикать. <с unos> Сколько сейчас времени, интересно? Ну, по сути, где-то, наверное, час ночи. Наверное, мы 12 часов. Хотя трамвай ходит, как ночью трава трамвае ходит, серьезно. До свидания. Блин. Да, я разбил пять машину. Ч, зажало колесо, что ли? Реально колесо зажало. Сейчас кочины все взорвутся, нафиг опять. А, нет, вроде бы нет, это только горы. Так тормозит вообще. Нет. Стоит тебе такой, я лечу на него, хотя бы куда-то убрался бы вправо там хотя лучше не дал. Пускай стыдь. <laughs> еще начнет сюда делать, я yeah. вообще его точно врежусь. Да. Yeah. Блин, еще, по-моему, туман, по-моему, да? Да, по-моему, туман еще. Мало того, что дождь идет, еще туман такой, что ничего не видно. Капец, блин. Блин, куда я по 90 еду вообще? Ну все, хана. Хана мне. Мэм, мне нужна Вы можете идти. Да, вот это правильно. Вы можете идти, ч ⁇ две звезды? Я их не убил даже. Вы можете идти. Машина верну нормально, а целая у нас будет. Тут беда. Какая у вас Здесь? беда? Мы живые, нормально, все, Что беда сразу? Я просто, У меня беда, да. У меня беда, потому что машина взорвалась, потому что тупая. А у них нет никакой беды, нормально все у них. Ну ч, новый купят, ч проблема вообще? Нормально все у них. Никакой беды нет. Блин, а он. Прекратить поиски, да. нет, есть беда. Я не поехал опять никуда. Вот так вот и ну чуть-чуть же крылом зацепил зачу сразу все чай так сейчас дохну нафиг блин ну, упали эти дебилы, которые водить уже не умели в тридцатые года сейчас там капец полный будет все даже тогда водить не умели что говорить спустя 90 лет ну, вообще бессмысленно говорить не надо дрифтил даже стол живой остался понимать вот это профессионализм в вождении даже стол остался жив и даже продрифтил без шин хотя это другой туда выезжал вообще даже шины не протер вот это я понимаю нормально что-то за обща какая-то раздобанная че ждем а все я пришел уже нормально все ты опоздал, уже настыл. Да я знаю, ну, на пару часиков опоздал, ну подумаешь, вот на 5 часов. Что такое? Работа. Ну да. Ну чуть-чуть опоздал, что теперь сделать? подстрелили сэм ну что теперь сделаешь то <музыка> а что такое ну, нормально все мы и <музыка> миссия выполнена все равно все нормально сэм живой наверное остался выходи за меня о даже просто вот так вот взять и все Хорошо. Хорошо, это да не надо, не ни, ни кольца, ничего, не ни деньги, все, так просто сказал, хорошо и все, вообще пофиг, ничего не надо вообще. Загородная прогулка, да, все пройдено, вот все выполнено, мы уже тут, короче, нам надо в лавку бифа отправляться, там что-то выяснить, короче, все, это будет уже в следующей серии. Надеюсь, вам видео понравилось, какие продолжения седьмой серии, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, Всем пока-пока.